Привет, народ! Вещает Антон. Сегодня у нас будет очень крутой выпуск, посвященный самодельным видам транспорта, среди которых лодки, самолеты, вертолеты, вездеходы, джипы, дрифтрайки и другие интересные проекты. Некоторые из этих людей преследуют цель при помощи своих творений разбогатеть. Другие же изобретатели реализуют задуманное ради простого интереса. В любом случае, каждый транспорт заслуживает вашего внимания. Поэтому, по традиции, скорее кликайте на лайк, делайте кнопочку подписаться серой, ну и про колокольчик не забывайте. А как только будете готовы, отжимайте паузу и погнали! Ах да, забыл сказать, в конце выпуска конкурс на тысячу рублей. Ну а теперь погнали! И начнем мы сразу с топового джипа, сделанного своими руками. Скажу сразу, это не какая-то там малюсенькая модель, способная перевозить лишь одного ребенка. Вы только зацените, как быстро и легко на ней передвигаются двое взрослых. Даже вон сзади есть еще место под сумки. Что же касательно самого джипа, в принципе машина как машина. Имеет военный темно-зеленый цвет, приятный салон внутри и клевое прямоугольное лобовое стекло, которое придает джипу какого-то нестандартного вида. Очень интересная работа, которую безусловно хотелось бы увидеть в реальной жизни, чтобы оценить сполна. А следующие чуваки подумали, что возить кого-то с собой – скучная затея. Куда веселее соорудить потрясный трехколесный байк. И нет, три колеса не означает детскую модель. Наоборот, этот байк был придуман для гонок по бездорожью и совершения экстремальных трюков. Транспорт окрасили в ярко-оранжевый цвет, нацепили на него эффектную решетку спереди и сделали довольно удобное место для водителя. А из-за широченных колес байк супер просто преодолевает любые препятствия, даже на высокой скорости. Хоть каркасы металлические, без дополнительных смягчителей колеса берут весь удар на себя, и ездить на нем не так неприятно, как может показаться. При первом виде следующей тачки в нашем ролике мне сразу же вспомнилась игра GTA 5, в которой были похожие машины. Это полицейская тачка, которая то и делала, что гонялась за мной в игре. Видимо, автора этого ролика она так вдохновила, что он решил повторить ее уже в реальной жизни. И на мое удивление, это очень здорово у него получилось. Разве что машинку сделали чуть более широкой, из-за чего в ней удобнее передвигаться любому взрослому человеку. По сути, это такой игрушечный карт, на котором можно развлекаться по любым дорогам, в том числе и заснеженным. Прикиньте, иметь подобный аппарат у себя на даче. Ну разве не шик был бы? Интересно, сколько в ней силы и какой крутящий момент, потому что по звуку и движению выглядит полицейская машинка так, что могла бы догнать любого правонарушителя. Слушайте, ну а это уже вообще что-то выходящее за грани всего нормального. В хорошем смысле, конечно же. Будто я попал в одну из постоянно рекламируемых на ютубе игр войнушек с транспортами, только по правде я наблюдаю за самодельной машиной на реальной земле. Передвигается чудо-вездеход на восьми колесах с гусеницами. Управление внутри салона сделали максимально простым и понятным. Оно и ясно, ведь все, что нужно знать, сидя в этой фиговине, это как сжать педаль газа. А насчет тормозов или там переживания о маневрах можно забыть. Все равно проедете. Отдельный респект от меня автору за оранжевый цвет. Слава богу, он не стал делать машину скучного и уже надоевшего немного военного оттенка. Не хватает только пушки и атмосферы какого-то леса или чего-то подобного, смахивающего на войну. Там-то транспорт смотрелся бы просто как вылитой. Ну а этот мужик решил не идти вместе со всеми по одному пути такого строительства. И построил вместо наземного вида транспорта «воздушный». Самолет получился не такой большой, каким вы могли его представить, но все же очень необычный и рабочий. Чего стоит лишь то, что человек сам доверился собственному творению и отправился в нем полетать. Не знаю, где он взял эти чертежи, по которым строил, но они, к счастью, оказались верными. Вертолет получился крайне прочным и надежным. Да, места в нем немного, прокатить вряд ли кого-то получится. Однако, думаю, это его совсем не расстраивает. С такими-то навыками построить еще один, уже более вместительный вертик не станет проблемой. Ждем новый грузовой вертолет. Кто-то вон строит вертолеты, а другие не хотят заморачиваться с их конструкцией. Да и, наверное, в каком-то смысле находит ее более примитивной и скучной. Им больше фана доставил проект, в котором ребята соорудили из своей старой ненужной ванны летательный аппарат. И нет, я сейчас не шучу. Зацените сами, эта штука, блин, реально летает с человеком. Просто офигеть! Безусловно, она вряд ли поднимется так же высоко, как и самолет, но оно и не нужно. Транспорт очень прикольный, необычный. Я будто бы попал в один из мультиков по типу Охотников за привидениями или Мистера Гаджета, где были разные ништяковые футуристические постройки. Вы бы знали, как мне теперь хочется на нем полетать. Хотя скажу по секрету, страх порой перебивает это желание. В наше время на улицах городов все чаще можно встретить людей на электросамокатах. Так вот один парень подумал, что арендовать их скучно и затратно. Это сподвигло его построить собственный самокат. Да, он не электрический, но в то же время и очень необычный. Вы спросите, что это тогда вообще такое? Ха! Да вы в жизни бы не догадались. Короче, слушайте, это такой самокат на трех колесах, который передвигается за счет инерции, вызываемой прыжками человека. То есть вы стоите на нем и периодически прыгаете. Платформа под вами будет сжиматься и заставлять колеса набирать обороты. Вот же круто, не так ли? По-моему, это топовый вариант для единовременной утренней прогулки и кардионагрузки. С ветерком прокатился и как будто бы в зал сходил ноги с легкими потренировал а как назвать следующий транспорт я мягко говоря нахожусь в смятении ладно пусть он будет винтовым байком. а вы на всякий случай напишите свои предположения в комменты суть транспорта гораздо более проста чем может показаться на первый взгляд это водный аппарат который при помощи моторчика будет помогать вам передвигаться по водной глади Попутно с ездой будут крутиться эти самые винты, добавляя габаритов. Единственный минус этой штуки, это, как вы уже могли заметить, высокая вероятность испачкаться. Хотя, если купаться в чистой воде, то это даже очередным способом освежиться будет. Вроде прикольно. Вы знаете, что такое каяк? Если нет, то каяк – это небольшая узкая грибная лодка, приводимая в движение двухпластным веслом. Вы по-любому ее где-то когда-то видели. Сто процентов. Если вы думали, что у нее какое-то сложное строение, которое не повторить просто так без должных навыков, вы ошибались. Только посмотрите, как быстро и легко парень из подручных материалов повторил каяк. И не просто повторил внешний вид, а даже спокойно на нем поплыл. Очень впечатляющая и необычная работа, которая однозначно заслуживает лайка. А парень точно не пропадет, даже на необитаемом острове, с такими-то навыками обращения с деревьями.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 Следом на очереди сегодня будет Фэт-скутер. Вот на чем-на чем, но на нем, наверное, у меня меньше всего страха кататься. Хотя он так же, как и все предыдущие модели, был построен одним лишь человеком. Наверное, тут дело в том, что у скутера какая-то такая массивная, внушающая уверенность форма. Эти широкие колеса, эта платформа, все металлическое, надежное и в то же время очень красивое. Напишите в комментах, взяли бы вы в аренду на прогулку такой скутер, если бы он стоял рядом с вами. Этот транспорт был придуман совсем не для комфортного передвижения или прогулок, как предыдущие. Он, наоборот, представляет собой экстремальный такой байк с одним большим передним колесом и двумя маленькими сзади. С помощью такой ходящей конструкции он способен вытворять то, что вам даже не снилось. Я имею в виду круто дрифтить. Между человеками передними колесами установлен большой многокубовый движок, который приводит все это чудо в действие. Как по мне, это шикарный тренажер для начинающих дрифтеров и просто тех, кто находится в поисках острых ощущений от вождения. «Чего?» Именно такое было мое первое слово и эмоции, когда я увидел то, что сейчас вам покажу. Поверьте, эта фиговина точно заставит вас удивиться еще больше, чем летающая ванна, что мы уже с вами сегодня видели. Помните ее, да? Так вот, видимо, это все те же ребята с кучей Иван в своем гараже. На сей пришла идея сделать из нее какого-то футуристического робота, шагающего на длинных металлических заплетающихся ногах. Со стороны это все выглядит крайне необычно. Даже не знаю, какая была бы реакция у людей, увидеть они такую штуку на улице. По-любому тут же полезли бы за телефонами. Вы смотрели старый советский фильм «Человек-амфибия»? Если нет, то обязательно зацените, очень крутая картина. В любом случае, похоже, что авторы этого транспорта его просматривали не один раз. Со стороны это вроде как обычная лодка, если смотреть сверху. И она правда способна плавать по воде, причем делает это довольно неплохо, реально. Но если вдруг кому-то понадобится прокатиться по суше, ей будет нетрудно. Снизу у нее есть колесики, которые приводятся в движение спрятанным двигателем. В него не попадет никакая вода, и все работает как часы. Как вы знаете, я являюсь огромным фанатом вездеходов и бигфутов, поэтому я просто никак не мог позволить себе пройти мимо этого чудесного красавчика. В первую очередь он приглянулся мне своим названием в честь heavy metal группы Grave Digger. Да и просто на сцене уже существует такая тачка. Авторы этой модели сделали что-то на нее похожее, только чуть меньших размеров. Ну, если быть уж совсем честными, то не совсем и чуть меньше, а гораздо так. Но это не важно. Главное то, что Бигфут у ребят реально получился. Все те же здоровенные колеса вытягивают тачку из любых пробелов и не дают ей перевернуться. А суровости внешнему виду придают красивые красные фары, которые в сочетании с зеленым корпусом смотрятся изумительно. Потрясающая работа! Ну и напоследок, я приготовил для вас кое-что не столько необычное, сколько впечатляющее. И впечатлять нас с вами собирается один карт с помощью своей скорости. В тачку было установлено несколько турбин вместе с мощным двигателем. Эта синергия творит из нее настоящую пулю, которая то и делает, что проносится мимо окружающих чуть ли не со скоростью света. Думаю, карт мог бы дать прикурить и настоящим суперкаром на относительно небольшой дистанции. Он реально очень годный, но в то же время и опасный. Не каждый даже опытный водитель может справиться с этой силой, в кавычках игрушки. Однако со стороны за такой наблюдать всегда одно удовольствие.